Как-то странно вот сложилось у меня Нету мыслей о хорошем Я пытаюсь эти мысли отогнать Прошло мне всегда была доска. Бы И позвоню друзьям Все эти белые, Лишь только душу терят Но -о -о -о, все заняты У всех свои дела Я, конечно, понимаю Всем о себе напоминать, и мои желания дают, Сейчас, наверное, возьму и позвоню, друзья, все эти первые, и что только душу. общественности. Я прошу вас повременить с разводом до конца квартала. Понятно? Сейчас, наверное, возьму и позвоню, друзья, все эти верны лишь только душу перейдят. Сейчас, наверное,